Почему ты не пришла на танцы, Люся? А, приглашает тут всяких мэри. Люся. Смотреть на них не хочется. Почему ты не пришла на танцы, Люся? Почему ты не пришла на танцы, Люся? <музыка> Люся. Люся Люся Люся, Люся, Люся, Люся, Люся, Люся, Люся, Люся, Люся, Люся, Люся, Люся, Люся, Люся, Люся. Чему ты не пришла на танцы. Редактор Прошает он всяких мури. Смотреть на них не хочется. Ну почему, Люсь?